Ты держись, держись, лучше снять не могу, друзья. Мотыляется мозг капиталь. Что все заснять? Машем ручкой! Сегодня у нас озера Донбасс. Маршрут, сказали, довольно тяжелый должен быть. Ну, Большая часть его пути, наверное, три четвертых. Это, в принципе просто лесная горная дорога а вот потом <смех>, сказали что понадобятся руки потому что придется кое-где ползти на четвереньках но ну, имеется ввиду в гору ползти хвататься за камни то есть руки понадобятся очень-очень живописная дорога Она проходит рядом прям с рекой наше все время будут идти кулереги перекашивать вода вода чистейшая Вот так вот давай обойдем, посмотрим, как будто дракон смотрит, дракон смотрит в Ага, да-да-да, голова дракона. Местный достопримечатель, голова дракона. Блин, нос вот Голова дракона. Сказать. Из детей никто не сдался, хотя вчера даже кое -как, э, пострадал кое-кто. И детский сад наш сегодня в полном составе, И ну, со своей вожатой тоней. <сёк> Нас обманули, причем жестоко. Это была очередная шутка со стороны нашего проводника. Он сказал, что, что первые или три четвертые пути будет дорожка такая ровная, прямая. Ну мы подумали, что она пологая, потому что потом он сказал, будет крутая, на четвереньках полезен. Ну вот мы уже все время идем вверх, причем ну, по крутой дороге с уклоном не менее 15 градусов, а может даже больше, мне кажется, 20, даже больше местами. Она хороша такой тем, что она сухая, без травы, и она натоплена то есть это парковая такая, ну не парковая, а заповедная дорога, в заповедник. Представляю, что будет дальше, но вообще очень красиво. Терапись только Посмелее, посмелее Здесь главное, именно смело Раз, раз и все Как будто на земле да. Молодец Следующий Еще нога не болит? Отлично Вот так мы и все выяснили там круче вниз Да, куробник, да. Куробник, вот эти камни застыли. А я снимал. Оно. Вот наверное вот прям. Вот оттуда, оттуда сел, нашел, да. да. Вот эта там... выемка, вот наверное выломила оттуда а -а -а. вот это все. Таким да, да, там. да, да. Проходим ко второму озеру, прям к бирюзовому Обалденно, очень красиво. Что же сейчас будет, когда мы пойдем еще ближе. Шло, запись. Ну что, Тош? Вперед! Сними пожалуйста, давай, Ты блестишь, Да, давай, тонь, давай, все. Класс, да? Пускай, пускай, пускай. Ну как ощущения? Непередаваемые. па па па Что-то все блестят так. Это... Ну ладно. Даже о, без крика. Она просто не смогла крикнуть, ее занялось. Ну как мне Как тебе? О, а? Сейчас прямо нужно. Ну что-нибудь скажи. Классно. И попить сразу надо. А, нужно вот так. Запотевшая. Давай, следующий. Давай сразу сюда я. Сюда давай сразу мне, я буду пить. Вот. И что это на самом деле? А, красота. А ты не скажешь?